Всем здравствуйте, и вот такой вот неожиданный подкаст. Вот и Микофи, поздоровайся, если ты, конечно, умеешь говорить. Ну что ж, всем привет! Это Микофи. И это подкаст по лучшим каникулам. Ну и в сокращении ЛК. Да, сегодня поговорим о, об ЛК. Да, я расскажу про концепт э, всего мультсериала. А то, скорее всего, все не поняли. Хотя так и есть. Все не поняли концепт из, из описания. Да. А Микофи расскажет про другие нюансы по ЭЛК, если так можно выразиться. И про кроссоверы, которые нас будут ожидать. Да, кроссоверы. Да. Ну что ж, пожалуй... Сейчас начну я, расскажу про концепт. Ага, так вот, в чем же дело? Один из ключевых персонажей э, рандомной чего, то есть, да, э, находит э, странную фигню, которая, блин, фигню. Короче, которая разрывает пространство между вселенными, и с помощью ней. с помощью этой фигни можно... Телепортироваться по разным вселенным. Да. И как-то как так, да. То есть в каждой серии мы будем перемещаться по какой-то определенной вселенной. Да. То есть, какая-то серия будет посвящена какой-то определенной вселенной. Ну, или же нескольким вселенным. Да. Такое тоже может быть. Ну и вот э, челю мы такие спокойненько по вселенным. Ну, а позже за нами выезжает совет и ПВ. Что такое советы ПВ? <Performance Sei rabbit voices> ну, это... Какие-то неполадки произошли, извиняюсь. Так. Так вот, да. И, типа... Да. Ну, типа, выезжает за нами советы ПВ и... Начинает нас преследовать. Да. И это продолжается на протяжении... Всех серий, можно так сказать. <laughs> да, за исключением третьего сезона. А что же будет в третьем сезоне? Ух, не знаю даже, что будет в этом третьем сезоне. Ладно, а теперь я даю словами кофе. В ЛК будет несколько кроссоверов. Ну вот, например, One Punch Man, кошмар Кошмарное Рождество. И тех же авторов от нас, Monster World. Также у нас будет текстур паки, э, скины, даже можно несколько карт по Майнкафт, ОВЛК. Спасибо. Вы пока наслаждайтесь моим голосом, если он вам нравится, потому что скоро такого голоса <смех> не будет. Ага, это по голосу уже заметно, что он у тебя ломается, и скоро он окончательно сломается, и ты будешь пох похож на обкуренного мужика по голосу. И что хочется, кстати, еще добавить? Это я, поскольку я единственный аниматор, да, и единственный рисовщик. Поэтому серии будут выходить редко. Так что не надо в комментариях там требовать быстро новых серий. Да, если вам возойдет все-таки ЛК, okay, я единственный аниматор, так что это будет очень тяжелая работа -то, на самом деле. Серии ЛК будут выходить очень редко. Не каждую неделю. И даже, скорее всего, не каждый месяц. Так что не надейтесь. И вот э, второе, что хотел добавить еще, так что вот э, некоторые серии будут изготавливать другие люди. По крайней мере, я на это надеюсь, да. То есть, например, попадаем мы в 3D-вселенную, и какой-то чел делает 3D-анимацию. Потому что в 3D я полный ноль. Ну, практически, да. Также несколько слов о нашем сайте Картон Тостер Studios. Вы можете его найти в описании и в закрепленном комментарии. А, заходите туда, да, мы будем очень благодарны вам. Там вы можете увидеть описание персонажей. Не всех, конечно, но большинство персонажей, да. Так как он еще в разработке. Мы будем очень благодарны, если вы кликнете по ссылке. Но это был такой, короче, подкаст по лучшим каникулам. Ну, всем пока. Ага, всем пока. Это, мне кажется, кажется, мне кажется, то, что мы слишком много уже сказали.